Ассаляму ассаламу алейкум уа рахматуллахи Сегодня мы с вами будем проходить пятый урок арабского языка из книги лугати, лугати, мой язык лугати. И у нас до сих пор идет первая часть, разбор первой части. Это усрати моя семья, моя семья. Сегодня мы будем проходить букву нун. И очень-очень много слов, связанных с этой буквой. Мы будем проходить сегодня очень много слов, где присутствует буква «нун». В начале, в середине и в конце слова. Будем обращать внимание на эти слова. Баракаллау Итак сегодня у нас буква «Нун». буква нун. нун значит эту букву нужно всем говорить нун буква нун и разукрашивать и разукрашивать Вместе с этим видео будет прилагаться файл, который нужно распечатать. В PDF-формате он. Нужно будет его распечатать. И писать вот эти буквы Nun, разукрашивать и расписывать и разрисовывать кисточками, карандашиками, фломастерами, ручками и прочим, прочим, прочим, чем можно там его разукрашивать. Понятно, да? Итак, это у нас буква Nun буква нун, буква нун, раздел моя семья, моя семья. Так переходим к следующему слайду. Значит, перед нами дом. Мы уже знаем, что это Байтон, Байтон Кабир, Гада Байтон, Гада Байтон Кабир. Это большой дом, Гада Байтон Кабир. Кабир. Бейтун Кабир. Сколько здесь этажей? Два этажа, еще третий этаж под крышей. Ла иляха, иляллах. Какой большой дом. Итак, гада Бейтун. Давайте добавим цвета. Так, смотрим дальше. Мы будем проходить с вами слова, которые будут встречаться в этом уроке. Я их специально отдельно выписал, и мы должны будем обратить внимание на эти слова. И именно там, где присутствует буква «нун». И также будем запоминать теперь с вами слова, новые слова, потому что новых слов очень много. Очень много новых слов. И вам нужно будет постоянно их слушать, постоянно их применять на практике. Разговаривать со своими родителями, со своими братьями, со своими сестрами, со своими детишками, со своими друзьями, со своими знакомыми. Разговаривать, разговаривать. Эти слова нужно будет применять в вашем разговоре. Постоянно их применять. Итак, буква Нун. Первая у нас Нура. Нура. Девочка, которую зовут Нура. Нура. Нурату. Смотрите, там арбута на конце. Там арбута, это означает, что это слово у нас в женском роде. Нурату. Нурату, например, аммунур, там там арбуты нету. Аммур. А здесь Нурату, нура, например, или Ухти Нура, моя сестренка Нура, умми нура, моя мама Нура, или Джаддати Нура. Все понятно. Итак, Нура. Первая буква ⁇ нун ⁇ Как раз она даже подсвечивается другим цветом. Первая буква ⁇ это нун, нура. Следующее слово. Нафидатун", нафидатун, нафидатун, нафидатун. Нафидатун это окошко. Нафидатун, окошко. Во всех домах нафидатун, окошко. Понятно, да? Нафидатун, форточка, окошко. Нафидатун, нафидатун. нафидатун" Ат-таавун, ат-таавуну, ат-таавуну, таавун – это взаимопомощь, взаимопомощь друг другу помогать, когда вот Авуну аль-бируй вот таква, как Аллах спонтанно говорит, и помогайте на благочестии и богобоязненности таавун. Значит, это у нас помогать, помощь, взаимопомощь таавун, ат-таавун. То есть, помогать маме, помогать папе, помогать знакомым, помогать соседям, помогать бабушке с дедушкой, помогать родственникам. Это называется АТААВУН. Дальше. ЯКНУСУ. ЯКНУСУ. ЯКНУСУ. Подметать. ЯКНУСУ. Даже слово есть микнасатун. МЕКНАСАТУН. МЕТЛА. МЕСТИ. ПОДМЕТАТЬ. ВЫМЕТАТЬ. ЯКНУСУ. Я як кнусу, як якнусу, я Вот есть микнасатун, кораба и ятун. Это пылисос. Микнасатун, кагараба и ятун. Даже есть слово микнасатун. Дальше. Нахля, нахля, нахлятун. Нахлятун. Смотрите. Нун. Нун. В начале слова это пальма. Нахлятун. Нахлятун. Нахля. Нахля. У нас это слово встречалось, когда мы проходили букву лям. Нахлятун. Дальше. Мизанун. Мизан. Мизан. Это весы. Мизан. Весы. От слова вазн. Вазн. Вес. Мизан. То, чем взвешивают. Мизан. Это весы. Нун. В конце слова, смотрите, и он самостоятельно, смотрите, пишется почему-то. Почему же так могло произойти? Давайте посмотрим, почему Нун не присоединился к впереди стоящей буквы. Да потому что там Алиф стоит, а Алиф влево не дает присоединяться никому. Алиф не присоединяет в левую сторону, значит не дал соединение букве Нун. И поэтому Нун теперь одиночно стоит. Так же как и Алиф одиночно стоит, потому что Зай впереди него тоже не дает соединения. Смотрите. Теперь вот они вдвоем стоят. Алиф и Нун стоят поодиночке. Мизан. Мизан. Весы. Мизан. Весы. Запоминайте эти слова, кстати. Запоминайте эти слова и придумывайте какие-нибудь ассоциации. На что же похоже? Мизан. Мизан. Как мы можем запомнить это слово? Или, например, нафидатун. Окошко. Как мы? Как мы можем запомнить эти слова? Нахля. Как мы можем запомнить? Давайте придумывать какие-нибудь ассоциации и пишите внизу, внизу подписывайте, как вы запомнили это слово. Нахля, как вы запомнили? Мизан, каким образом вы запомнили? Таун, как вы его запомнили, это слово? Пишите, в комментариях пишите даже, в тетрадках пишите, вот на этом уроке пишите прям. Я запомнил это слово, мизан, оно похоже вот на это, на это. Мизан. Надо придумывать ассоциации, чтобы это слово у нас больше, больше, больше в голове зацепилось. Всякими вот крючочками мы должны его закрепить. Нафидатун, таавун, мизан, нахля. Смотрите, сколько новых слов. Очень много новых слов. Манзиль. Смотрите, манзилюн. Манзилюн. Манзилюн. манзилюн". Это жилище, жилище, жилье. манзель. Манзиль. Манзиль". То есть, «назаля» – это глагол «назаля», например, «спускаться». На «золя». А «манзель» – то место, где остановились, например. Место ночлега, например. «Манзель». Где я остановился – это «манзель». Место, где я остановился. «Манзель». Так, дальше. «Надофатун». «Надофатун» – это чистота. «Надофа». «Надофа» – от имана. Так ведь? Это, это уже иман. Налофа это чистота. Это уже от имана. Потому что надо быть всегда чистым. Налофа. И мы говорим налыфун. Чистый человек. Мальчик чистый, чистоплотный, любит чистоту. Налофа. Девочка Нура, например, она любит чистоту в комнате, везде тряпочкой все протирает. Всю пыль стирает. Это налофа. Понятно, да? Налофа чистота. Записывайте и запоминайте эти слова. Что за слово «налдафа»? На что похоже оно? Нахну, нахну, мы, нахну, мы, она, я, она, я, я, она, амунур, я, например, дядя Нур, нахну, туляб, мы, студенты, нахну, нахну, это мы, она, это я. Смотрите, сколько новых слов и в этих словах везде буква «Нон» присутствует. Нусаиду, нусаиду, нусаиду, мы помогаем. Нусаиду, мы помогаем. Например, мама говорит сыну: Саидни, Саидни, помоги мне. Нусаиду, мы помогаем. Усаиду, я помогаю. Вот это вот глагол. Нусаиду, мы помогаем. Дальше. Ри набун, Ри виноград, Ри Серединная буква нун присоединяется и влево, и вправо. Смотрите, Ри виноград. Следующее. Ну куда? Ну куда? Ну куда? Деньги, деньги. Ну куда? Это деньги. Ну куда? Деньги. Аннилом, Аннилом нелом это порядок порядок я следую порядку насака насака раскладывать по порядку расставлять в порядке приводить в порядок и насеку то есть например на столе разбросаны карандаши и ручки и мама говорит ну-ка приведи в порядок ну-ка разложи по полочкам или разложи по порядку все нас сокою понятно да расставляет по местам вот эти все слова придут в этом уроке, поэтому мы эти слова заранее запоминаем, чтобы они нам потом уже приходили, и мы уже могли спокойно уже знать, о чем идет речь. Так, смотрим. Уналдыфу. Уналдыфу. Налдыфатон чистота, а здесь уналдыфу. Я чищу. Да, уналдыфу. Дальше. Нухиббу. Мы любим. Нухиббу. Мы любим. Нахля. Нахля. Смотрите, Нахля. А впереди него стоит Нахля. Смотрите, два одинаковых слова. Но однако Нахля. Нахля это пчелка, пчела. Нахля. И у нас будет текст, связанный с пчелкой. Нахля. Пальма. Смотрите, Нахля без точки. Нахля с точкой. Это пальма. Смотрите, какие новые слова вы сейчас проходите. И еще одно слово похожее. Намля. Намля. Намля. Муравей. Намля. Муравейчик. Нахля. Нахля. Намля. Пчелка. Пальма. Муравей. Пчелка. Пальма. Муравей. Нахля. Нахля. Намля. ля нах я нам -ль И везде буква нун в начале слова и все женского рода, потому что там Арбута на конце, смотрите, там Арбута. Это означает, что слова эти в женском роде. Намлятун муравьиха, можно сказать, да? Нахлятун пальма. Нахлятун пчелка, пчела. Так, давайте же переходить уже к текстам. Переходим уже к текстам. Колят нурату. Видите, колят. Колят. Та с сукуном это признак того, что это слово фиаль. Фиаль, потому что только в глаголах будет на конце та с сукуном. Колят сказала, сказала, села, писала, учила, рассказывала. Вот здесь тоже колят. Это вот как у нас в русском языке ла-ла-ла. Понятно, да? Колят сказала Нура. Нахнунусайду. Мы помогаем, умми. Моей маме. Нахну нусаиду умми. Нахну нусайду умми. Моей маме. Фи в. Где они помогают? Смотрите. Фи в налдофати альманзили. Налдофати альманзили. Налдофа. Это мы сказали уже от слова налдыф. Чистота. Налдофа. Налдофа. Налдофа. Мы помогаем маме нахнуну саиду умми фи наадофати альманзили. В чистоте альманзили, жилища или там квартиры или дома. Альманзиль. Жилище, квартира или дом. Мы помогаем нашей моей маме в наадофа чистоте квартиры или в чистоте дома. Вакуллюна. И все мы, ну хэбу, мы все любим, атауна, помогать, помогать, смотрите, атауна это взаимопомощь, помогать, ваннидом и порядок. Ну хэбу, атауна, ваннидом, мы все любим взаимопомощь и порядок. Вакульюна ну хэбу, атауна, И все мы, Любим взаимопомощь и порядок. Фаана, что касается меня, а я, уналдыфу на афидата аль-гурфати. Смотрите, фаана уналдыфу, я чищу окно комнаты. Уналдыфу на афидата аль-гурфати. На аль-гурфати. Фаана уналдыфу на афидата аль-гурфати. Во умми так носу. А моя мама... Подметает, Ва умми под подметает, Ва умми так носу, а моя мама подметает, у а фаллас, а фаллас юнасеку аззугура, у а фаллас юнасеку ззугура, приводит в порядок цветы, «Насака юнасеку мы сказали раскладывает цветы, раскладывать, расставляет цветы, акрау, так задание акрау, здесь новые слова мы уже с вами их проходили, поэтому мы уже все знаем. Мы все знаем. Нурату, нахну, налофатун, тавану, тавану, такнусу. Понятно, да? Эти все слова мы уже знаем. Нура, мы, налофа, чистота, тавун, взаимопомощь, такнусу, подметает. Здесь у нас три слова. И мы смотрим, как пишется буква нун с харакятами. Нун фатхай на нун с домой ну нун с кесрой ни на нуни на лофа тун так нусу не лом на лофа тун так нусу порядок так нусу подметает на лофа это у нас чистота на лофа это у нас чистота налофа, nun, с фатхой, на лофа нун с фатхай на нун с домой ну нун с кесрой ни на, ну, ни. Это мы теперь тоже все знаем. Нелом. Итак, чистота, порядок в нашей квартире. Везде в нашей квартире всегда должна быть чистота. В каждой комнате, запомните. Вокруг дома должна быть чистота и порядок. Каждые вещи на своем месте. Не разбросаны. А то там велосипед там валяется, ведерка там валяется, совки вон там валяется, Обувь разбросана у дверей. Везде должен быть нелом, везде должен быть порядок. Всем ведь нравится, когда в доме порядок. В доме и на улице, и когда люди мимо дома проходят и говорят, смотрите какой чистый красивый домик. Смотрите какой красивый чистый домик. Все должны следить за порядком. Везде. Даже мотоцикл стоит, правильно стоит. не брошенный там, где-то крышка валяется, там разбитые фары, там или еще что-то там. Колеса открученные валяются на клумбе. Везде должна быть чистота и порядок. Итак, здесь задание у нас. Нун с фатхой на. Нун с доммой ну. Nu. Нун с кясрой ни. На нуни. На нуни. А теперь если нун, фатха и олив. На. В два раза тянем мы. На. Нун, домма и вау. Ну. Нун с кясрой и я. Ни. Два раза тянем. На. Ну. Ни. На-ну-ни. На-ну-ни. Это у нас называется мадд. Мадд – удлинение. Удлинение звука. Понятно, да? На-ну-ни. В два раза тянем. Так, дальше. Смотрим, как буква нун пишется. В начале слова смотрите, как буква нун пишется. И она дает соединение влево. Смотрите. Сверху и влево. Сверху начинаем и влево. Потом, как пишется Нун в серединке. Справа и слева. Смотрите, у нее соединение и справа и слева. Присоединяется справа и пишется она с правой стороны вверх и потом вниз. Опускаем и влево уходит. Видите как? И точку не забываем. Над палочкой уже ставим. И Нун в конце. Смотрите, Нун в конце дает соединение вправо и потом закругляется. Ну и нун самостоятельная буква, нун самостоятельная буква. Итак, это вот наш манзель. Смотрим, как собирается дом. На прошлом уроке мы с вами проходили одно слово. Одно слово. У него несколько смыслов в зависимости от характера. Мы говорили, например, дурч это полка, дурч. Дарач это уже лестница, Дараджа. Это ступенька. Смотрите, от одного слова, от одних букв, Даль, Ра, Джим, получается несколько слов. Дурджун, полка. В шкафу, например, полка, выдвижная полка, это Дурджун. Множественное число, Адрач. Дарач, это лестничная ступенька, лестница уже, Дарач. То же самое, множественное число будет Адрач. То же самое, Адрач. А если одну ступеньку мы скажем «дараджа» с арбутой на конце. «Дараджа». Понятно, да? Итак, перед нами «манзиль». Здесь есть «нафида», «окно», «нафида». Мы можем сказать это «манзиль». Это у нас «жилище», «дом», «строение», «манзиль». Налдофа, мы узнали «чистота», «нилдом», «везде порядок». Сейчас порядок, порядок, порядок укладывается все. Каждый кирпичик на свое место. Везде порядок, все по порядку. Здесь мы должны будем писать. Дорогие ученики, здесь вы должны все писать букву «Нун» в начале, букву «Нун» в серединке, букву «Нун» в конце и букву «Нун» самостоятельную. Вы должны это писать во всех строчках. Можете по две буквы даже на одной строчке. В одном столбике вы должны писать как можно больше, больше, больше эту букву «Нун». Это уже для вас самостоятельное задание. Буква «Нун» в начале, буква «Нун» в серединке, буква «Нун» в конце. И буква Нон самостоятельно. Писать нужно прям. Это задание обязательно нужно сделать. Пишите, пишите, пишите. В тетрадках, я вот даже видел, некоторые ученики заводят специальную большую тетрадь и каждый урок они записывают, все пишут. И текст переписывают даже. Текст даже переписывают. Слова новые переписывают. Поэтому ваша задача тоже научиться красиво писать. Много писать. А для того, чтобы много и красиво писать, нужно вот начинать с самого начала. Как пишется буква ⁇ Нун ⁇ над строчкой. Вот так она соединяется влево-вправо. Так. Смотрите, первое задание, нужно поговорить о том, что вы постоянно делаете у себя в доме. Каждый член семьи, он что-то должен делать в доме. Мама, например, на кухне, кухонный генерал, она готовит что-то там, что-то мастерит, что-то выпекает. Бабушка, например, сидит на стульчике или на, на диванчике и вяжет что-то, чем-то занимается, следит за всеми из-под толстых очков. Дедушка, например, что-то читает, постоянно книжки какие-то читает, раскачивается на кресле качалки и покрякивает на детишек, когда они шумно-шумно-шумно ведут себя. Папа, например, ходит с какими-нибудь инструментами взад-вперед, в гараж ходит, на улицу ходит, лопата там у него там сверкает в руках или еще что-то, чем-то занимается папа. А детишки чем занимаются? Вот каждый должен рассказать. Пусть даже по-русски, пусть даже по-казахски, пусть даже по-турецки, пусть даже по-арабски, по любому языку вы должны рассказать, чем вы занимаетесь каждый день. Каждый день у вас какая-то есть работа, ведь по дому. Кто-то моет посуду, например, а кто-то, например, подметает, а кто-то, например, с тряпочкой ходит, а кто-то раскладывает все игрушки. Вот кто чем занимается записывайте записывайте прям я вот каждый день почти каждый день я вот это делаю делаю вот это вот это вот это это моя основная работа каждый день я вот этим занимаюсь это надо написать обязательно хоть где кто чем занимается в тетрадке напишите или запишите какой-нибудь аудиофайл какой-нибудь отправьте дяде нуру чтобы дядя нур сидел в свободное время слушал и улыбался дальше второе задание Здесь у нас четыре слова. Мы уже это проходили. Нукуд, айнаб, мизан, нахля. Вот эти четыре слова вы уже знаете. Что означает нукуд, айнаб, мизан, нахля? Напишите. Обязательно напишите, что же означают эти слова. Нукуд, инаб, мизан, нахля. Напишите, во-первых, по-арабски. И потом напишите внизу перевод каждого слова. На любом языке. На русском, на татарском, на узбекском, на кыргызском, на уйгурском. Пишите, что означает «нукут», что означает Рейнаб, что означает «мизан», что означает «нахля». Все, дальше. Акру аль-калимат аль-Ати. Я должен прочитать следующие слова. Мензиль – жилище. Нусаиду – мы помогаем. Нилам – порядок. Юнасеку раскладывает по порядку. Нахну – мы а взаимопомощь и внизу мы должны написать акту бума юмля аля я я смотрите здесь у нас 4 влево слова и 4 вниз и 16 слов мы должны написать 4 влево и 4 вниз у нас получилось 16, 16 с вами вот этих прямоугольничков, куда мы должны написать это задание уже совместное смотрите Вначале мы с вами проходили слова и говорим, например. Мама берет, например, тетрадку. Мама берет, например, вот эти слова и говорит, например. А детишки должны писать. Детишки должны, ученики должны писать. а кто Актобума умля Олеге, То есть это имля называется, диктант. Как вот диктант мы пишем. Диктант, имля, под диктовку. То есть кто-то читает, а ты должен писать. Например, я говорю мензиль. И все сразу должны писать манзель. Я говорю, например, Нилам. Все пишут Нилам. Юнассеку. Нафидатун. Таавун. И другие слова. Вот эти 16 слов вы должны написать друг другу. Прям говорите, какие сегодня слова вы узнали. Например, Нахля, Намля, Нахля. Вот эти слова все должны вы записать. Вот эти, чтобы ни одного свободного места не осталось. Это задание. Это еще одно новое задание вам. Баракалавфикум. И теперь интересный рассказ. Напоследок, в конце нашего урока, интересный рассказ про Нахля и Намля. Нахля и Намля. Смотрите. Аннахляту ваннамляту. Пчелка и муравьишка. Аннахляту намляту. Кянат гунакя Нахлятун. Была, кянат, была, гунака там, нахля. Нахля, пчелка. Исмуга, нахля. нагаля, Бельга. Исмуга, нахля. Значит, пчелку звали Нагаля. Татанаккалю. Татанаккалю. Татанаккалю она пере, перемещалась. Мензагратин лизагратин. Мензагратин лизагратин. От одного цветочка. К другому цветочку. Понятно, да? От цветка к цветку. Татанакалюмин загоратин ли загоратин? Ли таджма. Для чего она перемещалась от одного цветочка к другому? Ли Чтобы собрать. Ли это для того, чтобы таджма. Для того, чтобы собрать. Арахека. рахика ар это нектар. Специальный нектар они собирают же там. Там же в каждом цветочке есть нектар. Такая вкусная-вкусная-вкусная водичка. И они эту собирают, вот этот нектар. И потом несут к себе домой. Из этого нектара потом получается мед. Из этого нектара, от этой нах, нахли, получается мед. Который мы потом кушаем. Рахека. Смотрите, вот этот рахека. ар -рахека, Нектар. Фаджатан. Опять слово фаджи атан. У нас это слово было в прошлом уроке, когда лев нападал на э, обезьянку и на э, зайчика и на ворона. Фаджи атан. Фаджи атан. Напал. И внезапно. Внезапно. Самият Саутан. Самият Саутан. Она. То есть пчелка. Нахля. «самиат» услышала. Видите, там та с сукуном на конце. Самиат услышала саутан, саутан, голос. Какой-то голос она услышала. Ятлюбу, который просит, толя баят альмуса Альмусаадата, альмусаадата, альмусаадата просит о помощи. Просит о помощи. Я тлубу. Альмусаадата. Самиат саутан ятлюбу, альмуса альмусаадата. Эктарабат, смотрите, эктарабат. Теперь вы знаете, как там арбуз, на та, та в конце, если с нам приходит, вы уже сразу скажете, она, она приблизилась, эктарабат, она приблизилась, минасаути к голосу, минасаути, она приблизилась к голосу, фаводядат и она обнаружила, фаводядат, фаводядат и обнаружила намлятан. Нам муравишку, намлетан Нам джа -а Смотрите. Джаиатан. Голодную муравьишку она обнаружила. Намлятан джа -а Голодную муравишку. Очень-очень голодная муравишка была. Факаддамат. Что же сделала нахля? Факаддамат. Она дала ляха этой муравьишке алекса ли аль other ala она дала мура вкусный асаль вкусный, вкусный мед. так од brightUSTIN и она дала пор вкусный мед. چ вкусный, вкусный вкусный вкусный вкусный вкусный он это вкусный, сальэ это мед «Факалятин намляту». «Факалятин намляту». И сказала «намля». «Намля» – муравьишка сказала. «Шукран! Я Кати. «Спасибо, о моя подружка». Кати, Я Кати, о моя подружка. «Шукран я Кати. «Спасибо, о моя подружка». Итак, еще раз читаю этот текст. Уже по-арабски. Вы только слушаете. Запоминаете, заочиваете, переписываете себе в тетрадку или э, подписывайте каждое слово. Если у вас уже распечатано этот урок в виде PDF, -а, то просто подписывайте каждое слово. Аннахляту ваннамляту Кянет гунака нахлятун Исмуга нахля Татанаккалюм мин захратин ли загратин Литаджмаар рахияка Фаджиатан سمعت صوتا يطلب المساعدة اقتربت من الصوت فوجدت نملة جاعة فقدمت لها العسل اللذيذة فقالت النملة شكرا يا صديقتي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك